Кредитный бум. Как складывается ситуация на рынке? Будем смотреть, это одна из неопределенностей, которая, фактор неопределенности, который будет влиять на, в том числе, инфляцию в 2021 году. В связи с системой QR-кодов люди массово стали прививаться от ковида. Ситуация осложняется сезонным распространением гриппа. И сейчас это особенно важно. Мы все должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающем. Астрономами были представлены результаты исследования двух околоземных астероидов. Всем привет! В эфире «Универ News. а в студии Валерия Карташова. 13 октября в Казанском федеральном университете ожидается мастер-класс от президента ОНО «Арт-медиаобразование» тележурналиста Арины Шараповой. Мероприятие пройдет в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Начало в 11.50. Ведущим выступит декан Высшей школы Леонид Толчинский. Розница бумит?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 Примерно треть регионов России ввела QR-коды для привившихся от ковида. В Татарстане стал исключением. С 11 октября в Казани непривитым от COVID-19 без действующего QR-кода о прививке или о перенесенном в течение последнего полугода заболевании не пустят в кафе, ресторан, столовую и даже в маленькую кофейню. Люди толпами стоят в очереди на вакцинацию. Какие еще ограничения ждут казанцев, узнаем в сюжете. С ростом заболеваемости ковидом власти регионов стали массово разрабатывать ограничительные меры, взяв за основу систему QR-кодов. В своем недавнем видеообращении Михаил Мишустин напомнил, что самый надежный способ защитить от коронавируса себя и своих близких – вакцинация. Для граждан также созданы все необходимые условия для прививки. Здравоохранение находится в полной готовности и для лечения пациентов с коронавирусом. Увеличено количество коек. Коих в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции легких. Также Михаил Мишусин напомнил, что к своему здоровью и здоровью своих близких необходимо относиться максимально ответственно, а также не забывать об окружающих. 11 октября в Казани на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» главный государственный санитарный врач по республике Татарстан Мария Потяшина проинформировала, что невакцинированных сотрудников в Татарстане будут отстранять от работы. В срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников. Вторым компонентом. Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины сотрудники и работники, а 7 декабря не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Пока же работники сфер, подлежащих обязательной вакцинации, могут ходить на работу и исполнять свои трудовые обязанности. Согласно постановлению, Казанский федеральный университет активно прививает своих сотрудников Напомню, что все желающие могут привиться в университетской клинике Казанского университета по адресу улица Вишневского 2А. Иммунизация осуществляется вакцинами «Спутник Ви», «Эпивак Корона», а для тех, кто переболел или ранее был привит, есть однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». По вчерашнему дню, по выходным у нас в 6 раз превысилась вакцинация по сравнению с прошлой неделей. Процент привитости повысился до 80% по постановлению. КФУ сейчас по показателям на 5 октября 69% привито преподавателей. Вот мы сейчас будем доводить до 80%. Вакцина-профилактика COVID-19 способна защитить от тяжелой формы заболевания и играет важную роль в предупреждении смертности. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. Студенты Казанского федерального университета приглашаются к участию в именной стипендиальной программе «Альфа Шанс». По ее итогам, два лучших студента КФУ получат именную стипендию в размере 300 тысяч рублей. Участниками программы могут стать студенты 3-4 курсов очной формы обучения. Для участия необходимо подать заявку до 15 ноября 2021 года по ссылке. Запасы металлов в околоземном астероиде оказались выше общемировых. Астрономами были представлены результаты исследования двух околоземных астероидов, в состав которых, как оказалось, входит 85% металлов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Планетологи оценили экономический потенциал ближайших астероидов. Исследователи сделали вывод, что количество ценных металлов может превышать общие мировые запасы Земли. Например, астероид 1986 DA содержит железо, никель, кобальт и платину на сумму более 11 триллионов долларов. Эти тела прибыли из внешней части главного пояса астероидов. Это не новые, в общем такие вот заключения, что в астероидах обнаружен металл, в общем-то, считается, что... Многие астероиды, они, в принципе, обладают и платиной, и никелем. А, есть название у них. Как раз вот про этот астероид 1986 й ТА. ДА. Это не сейчас открытие было сделано. Это давным-давно этот астероид, он известен. И, в общем-то, какое количество в нем а, вот этих вот элементов также много раз уже было определено. Считается, что богатые металлами тела представляют ядра более крупных дифференцированных астероидов, кора и мантия которых были выброшены в космос в результате мощного столкновения с другими объектами. При этом некоторые из таких астероидов, в частности Психея, могут до сих пор сохранять свою каменную мантию, а металл попал туда предположительно в результате извержений. Новые исследования богатых металлами астероидов раскрывают информацию о происхождении и составе этих редких небесных тел, которые когда-нибудь можно будет разрабатывать с помощью специальных роботизированных космических аппаратов. Добытые металлы можно использовать как на Земле, так и для строительства непосредственно в космосе, а также для создания колоний на Марсе и Луне. Преимущества добычи металлов на астероидах рассматриваются не только с точки зрения экономической целесообразности, но и как способ уменьшения экологического ущерба на Земле. Надежда Мещерякова, Универньюз. На этом все.